сегодня такой эфир достаточно короткий времени особенно нету, поэтому, но сейчас получил видео с ну, таким достаточно коротким заявлением шамана воина и понимаю, что могут быть последствия для него, то есть шаман начал бунтовать, конкретно начал бунтовать, ну это связано Видите, перед, перед Новым годом он решил, как говорится, разрубить вот этот узел И, естественно, могут его сейчас, опять же, привлечь Всякие вот эти якутские мерзавцы припузовые и кто там еще Вся вот эта шатия братья Поэтому, друзья мои, нужно как можно более такое широкое оповещение Сейчас вот включу вам это короткое видео ну, не короткое видео, а вот сообщение шамана И всего мира Я хочу вас ознакомить с краткой политической программой реформирования Нет, это, это не то Это не то, вот Так, и еще одно важное заявление С этого дня я не отмечаюсь Я не считаю себя больным и виновным Вы и так меня контролируете И все знаете обо мне и это все, все. То есть, вот видите, шаман, значит, я не знаю, слышали вы или не слышали. Он так и сказал, что он не, не болен. И не собирается подчиняться их вот этим издевательским отмечаться. Еще где-то, видимо, надо, надо где-то звонить и отмечаться. То есть шаман послал их, как говорится, по необходимому адресу Видимо, гражданина Припузова, главврача Которого, ну, я думаю, не сладко ему приходится Поэтому, что же, видите, с утра такая припарочка нам Ну, в якутии это уже не утро, а у нас, у нас тоже уже не утро У нас уже 10 часов И, в общем-то, для тех, кто рано встает, это вообще уже, как говорится, глубокий день но такую новость, естественно, нельзя нельзя оставить без внимания, потому что мы с вами давно переживаем и как бы заботимся, заботимся о шамане. Поэтому прошу вас серьезно к этому отнестись. Желательно распространить вот это вот э, заявление шамана, чтобы понимать, чтобы втихушку власти не могли его, как говорится, хлопнуть и опять упаковать. Стало страшно Поэтому предупреждение и проклятие Как говорится, силы Силы божественные, силы природы Кто-то из прокурорских Очень быстро отправился э, в, Отчитаться за свои проказы Ну не наверх, а вниз, скорее всего при, э, Отчитаться Поэтому, друзья мои Сегодня я долго, долго не буду Потому что возможно еще будет Стрим э, с гончаром Не знаю еще во сколько и как Скорее всего днем, если получится Если, как говорится, позволит Это будет э, такой стрим Не знаю насколько И будет э, Готовьте свои вопросы и пожелания для, для гончара Если они у вас есть Поэтому силы к шаману вернулись Шаман Начал работать серьезно И вы понимаете, это не просто так Потому что его контролируют очень плотно И вот это вот заявление его Что хорошие ребята, все Наши, видимо, были И мы тебя трогать не будем Только ты, как говорится, не это не, не выступай Теперь им шаман говорит, все Хорош, хорош Видимо, душа его не выдержала Вот этого вот напр Напряжения вот этих мерзавцев и не, не выдержала того, что они, видимо, творят в Якутии, творятся страной Потому что, ну, травят все травят, травят природу, травят людей И, и здоровье, и благополучие Очень как, как в последнее время активизировался Привязали их друг к другу И активничает дядя Вова ну и шаман проявляет, как говорится, тоже активность Чем это? Опять произошло вот это противостояние Как вам не кажется, может быть это смешным Но действительно силы к шаману вернулись И он почувствовал, видимо, эту энергетику О которой, знаете, уже вам и гончар говорит И все говорят, что пошла энергия Шаман не может так Ну все, конечно, зависает, друзья мои Сегодня короткий стрим, поэтому еще раз для тех, кто не был Шаман Воин Александр Габышев сегодня сделал короткое заявление, что он не будет отмечаться, там где-то ему положен, он как бы на учете стоит, он должен, я не знаю, каждый день звонить, сказать, со мной все в порядке. То есть, типа, как э, условно-досрочное освобождение, что он должен отмечаться, каждый раз должны поставить галочку. Он откровенно сказал, я в этом, в этой игре участвовать больше не собираюсь. И.. Больше я не буду отмечаться. Вы и так знаете, что я сижу дома, и нефига не издеваться надо мной. Все. Сейчас, наверное, в этом ФСБ Якутии там звонят все по телефонам, звонят в Москву, лично докладывают Путину. Шаман взбунтовался. Так что, друзья мои, понимаете, что чем шире наша вот такая огласка, тем, тем больше тронуть они его не могут, потому что как они его тронут, сразу... Путину поплохеет, поплохеет, что у меня там творится Поплохеет крепко, поэтому, друзья мои, шаман молодец, поддерживаем его Сами понимаете, вот ему сейчас нужна наша энергетическая поддержка Духовная, физическая, моральная, ну вот такая информационная Что мы должны сообщить всем, что шаман, как говорится, послал всю эту вот гопоту, которая притворяется властью, послал их, как говорится, ну не по матушке, шаман-человек вежливый, а, ну как бы, идите вы к черту, сказал он, к вашему старому приятелю, идите к дьяволу, говорит шаман вот этим э, гражданам, всем этим э, золотопогонникам, всем этим докторам, которые э, не лечат, а калечат, поэтому... Вот хочу, хочу поддержать и сказать Ну вот, друзья мои, просто у меня сейчас множество, множество важных дел еще Но сегодня попробуем сделать стрим с гончаром Не знаю, когда это получится, скорее всего, днем Поэтому мы сегодня, наверное, закончим это Потому что дела... Дела, день в самом разгаре И у меня сейчас множество встреч и переговоров Поэтому, друзья мои, спасибо за ваше внимание и участие Поддерживаем шамана Всячески защищаем Прямо вот кто, кто может это сделать Ну, прямо ставьте защиту, какую возможно Закрывайте шамана, чтобы каждый, каждый мерзавец, который подошел к его дому его прямо вот горло его перехватывало И нечем было дышать Чтобы у них там как говорится и днище прорывало И как говорится и дышать нечем И все леглось То есть намерением своим Чтобы любая, э, любой мерзавец Который попробует покуситься на свободу э, шамана Его как говорится так бы полоскало чтобы, чтобы мало не показалось Поэтому ну вот давайте счастливо Счастливо, надеюсь, еще встретимся, ну, если позволят боги и, как говорится, санитары не приедут вязать меня, что тоже возможно. Все, друзья мои, пока, пока, счастливо.